Замена пыльника, стойки Стабилизатора на Prado 150 Обычно Меняют стоечку стабилизаторов Но она у нас живая Хоть и отходила 173 тысячи Но если живая Хотим поменять пыльник И дальше кататься Что тратится менять да. Отключим болт Стойки стабилизатора Пыльник порвался мы сейчас проверим вручную Жива она или нет И так. болт снизу, да? И болт снизу вот, еще, так, Возьмем сейчас головочку Головочка на 17 И откручиваем Просто машину мы с одной стороны понял приподняли. Угу. Стабилизатор сейчас Вера поднялся. О, есть. Может вторую. Так сняли. Ну, Стоечка стабилизатора мягенькая, но походит, она еще будет ходить. А сколько она может ходить? Ну, я думаю. В среднем. Давай средний ну, если она в таком состоянии, Режинезды. я думаю, что еще, ну, тысяч десять. Тысяч десять, да? Да. Ну, короче, особо резинки нет смысла менять. Ну, в моем случае, если она еще живая, резиночку нашли. Немного стоит. Да, следующая будет замена. Значит, ставим резиночку, смотрим, подходит джип Чароки. Э, а какой год Чароки? 18, -ый. 18 -ый год. Восемнадцатый год. широкий восемнадцатый год. Резиночка подойдет, нет. Я думаю, это подойдет. Так, сняли пыльничек. Вот Где у него повреждение? Сейчас найдем. Вот. Все пыльничек пошел в расход. Вторая стоечка с другой стороны живая Пыльничек тоже. Я думаю, поставим будет больше. Чуть И... больше, да? Да. да. Я имею в по диаметру. Пусть... Угу. По диаметру подойдет диаметр подойдет, но больше сама гармошка, да что есть шире. Так, не порвется как ты считаешь? Не порвется не будет порвется. идеально просто. То есть, ну, как классно. Сейчас С поставим жип. сюда пружиночки. Подошла четко, все, стало. А Это, вторая посадка. пыльничек вроде бы у нас живой, да? Уже до замены будет ждать, да? Да, да, да, да. Видите, целый, все живое, ничего обалденно. не вытекло оттуда, да? Может сюда загоним смазочку еще? Не, загоним. Мы примерили Сейчас. Сейчас примерили, загоняем, еще добавляем смазочку Одеваем пыльничек Сейчас мы старую смазочку вытрем И ставим стоечку И катаемся дальше до победы Итак, Итак смазочку Добавили смазку Поставили пыльничек новенький С джипа Сейчас решили поменять еще вторую сторону Добавить также смазочку ну, Чтобы подольше побегала стоечка и ставим. Сняли другую целую резиночку, которая уже подуставшая тоже будем менять. Смотрим, ну, жидкость все тут в порядке. Ну, мы ее поменяем. Мы ее освежим, да. И ставим вторую же резиночку. Так. Резиночки поменяли. Поменяли резиночки. Что там поставили? Вначале, да, скобу там. Да, пружинки. пружинки. Очень, да, Вначале, в начале, шо... в конце. Это шайбочки просто стопора Они при установке потом будет обтягивать и как бы они обтянутся нормально будет. смазка добавлена смазку да везде добавили все я думаю что еще походит тысяч 10 а может и больше все устанавливаем еще раз поэтапно так, два болта две гайки <звук> все просто все понятно как дважды два так установлю штатные места да, есть поставили завенчиваем гаечки все в обратном порядке как откручивали так и закручиваем Подтягиваем с чувства. Как непровернул. Завенчиваем второй болт. Ставим колесо. Можно ездить. Стоечка установлена. Катаемся дальше. С вами был канал Ресурс и Факт. Подписывайся на мой канал. Всем удачи, пока.